Привет! Цель и задача сегодняшнего видео помочь вам и, возможно, даже вашему лечащему врачу справиться с вашей болью в горле. Все смешалось в доме Облонских. Так я называю эпидемиологический сезон 21 22 года. Почему? Потому что мы видим очень много разнообразной инфекции. Это и COVID, и Эпштейнбар и вирусы герпеса 6 типа и вирусы коксаки и бактериальные процессы и часто наблюдается смешение этой инфекции Поэтому врачам не всегда просто справиться с такими ангинами. Для того, чтобы быстро вылечить вашу боль в горле и избежать осложнений при затяжном течении, первое, что вам нужно сделать, это разобраться в причине вашей длительной и интенсивной боли в горле. В сезоне 2021-2022 года на первом месте выступают вирусные инфекции. Очень часто затяжная и выраженная боль в горле наблюдается в том числе при COVID-19. Также в этом сезоне много Epstein-Barr вирусной инфекции, вируса герпеса 6 типа, но и стрептокок тоже встречается. Есть разные подходы при лечении стрептококковой ангины и вирусной ангины. Поэтому нам и нужно понять, что вызывает вашу боль в горле. Диагностический алгоритм достаточно простой. Вам нужно сдать клинический анализ крови, вам нужно сдать ПЦР из горлышка на COVID-19 и вам желательно сдать ПЦР из горла на вирус Эпштейн-Бар, цитомегаловирус и вирус герпеса 6 типа. Данный анализ желательно сдавать утром на натощак можно даже не чистить зубы, проснулись, умылись, пошли в лабораторию, сдали. По клиническому анализу крови мы смотрим общее количество лейкоцитов, клеточек, которые отвечают за работу иммунной системы. Если мы видим, что лейкоциты значительно превышают норму, например, 14-16 тысяч на 10 в девятой степени, то это признаки бактериального процесса. Также мы смотрим формулу крови. Если мы видим, что в формуле преобладают клетки, которые отвечают за антибактериальное звено иммунитета, нейтрофилы, то есть нейтрофила в процентном содержании больше, чем лимфоцитов, то это опять же говорит о том, что вероятнее всего это бактериальный процесс и возможно у вас трептококковая ангина. При вирусной инфекции лейкоциты, как правило, их общее количество находится в пределах нормы, а вот в формуле крови могут быть повышены моноциты, и, как правило, процентное содержание лимфоцитов превышает процентное содержание нейтрофилов и отклоняется от нормы. Наверняка у вас нет медицинского образования, и вам сложно будет со всем этим разобраться, но хотя бы вы можете помочь своему лечащему врачу, наметить алгоритм вашего обследования. И если вы понимаете, что у вас затяжной воспалительный процесс в горле, а вас не обследуют, то вы можете задать врачу, а не нужно ли мне сдать общий анализ крови, а не нужно ли мне сделать ПЦР-ки на COVID, на Эпштейнбар, на герпес-шестерку, на цитомигаловирус. Задавайте эти вопросы вашему лечащему врачу, не стесняйтесь. ПЦР-ки в поликлинике вам могут и не назначить, но здоровье дороже и проще сходить в лабораторию, какую-нибудь сетевую, частную и сдать эти исследования. Если у вас выраженная боль в горле и высокая температура, также вы можете приобрести в аптеке стрептотест. Это тест на патогенный стрептококк. По инструкции его провести, сделать. И если подтвердится стрептококковая природа вашей ангины, то будут соответствующие назначения. Для диагностики вирусных инфекций мы используем метод исследования, который называется ПЦР. То есть берутся мазки из горлышка. Во-первых, вам необходимо сдать ПЦР на COVID-19, чтобы исключить COVID, при котором может быть выраженная боль в горле и затяжное течение. Во-вторых, с помощью ПЦР -а мы исключаем вышеупомянутые инфекции группы герпеса. Это Эпштейнбар, прежде всего, вирусная инфекция, вирус герпеса 6 типа и цитомигаловирусную инфекцию. Выше перечисленного объема обследования будет вполне достаточно для того, чтобы назначить дальнейшее лечение. По результатам обследования вместе с лечащим врачом вам нужно оценить вероятность, бактериальный это процесс или вирусный. Если же стрептотест положительный, если же кровь явно имеет Признаки бактериального воспалительного процесса в организме, если у вас действительно сильно болит горло, в нем есть налеты и высокая температура, то скорее всего действительно у вас трептококковая ангина, которая требует в том числе назначения антибиотиков для того, чтобы избежать осложнения на сердце, почки и суставы. Как правило, назначаются антибиотики из группы пенициллина. Как правило, это антибиотики, защищенные клавулоновой кислотой. Самое популярное название – Обычно назначаются дозировки по 1000 мг два раза в сутки на протяжении от 7 до 14 дней в зависимости от выраженности симптомов, от того, как быстро помогает лечение и так далее. Если диагностика подтверждает у вас COVID-19, в данной ситуации на сегодняшний день назначается в основном лечение симптоматическое. Если у вас нет признаков пневмонии, нет кашля, нет затруднения дыхания, нет одышки, то в основном это лечение горла. Кроме всего прочего мы можем добавлять витамин D для взрослых в суточной дозировке по 5000 единиц действия и витамин C в суточной дозировке по 900 тысяч мг в сутки. Какое-то специальное противовирусное лечение при данных проявлениях на сегодняшний день с доказанной эффективностью не назначается. Другой вопрос, если при COVID-19 есть признаки пневмонии, то, конечно, обязательно назначается, как правило, антикогулянтная терапия, по необходимости назначается гормональная терапия, ну и так далее. Это отдельная тема для видео. Если подтверждается Эпштейн-бар-вирусная инфекция, либо герпес-шестерка, либо цитомегаловирус, то, как правило, кроме симптоматического лечения, мы назначаем изопринозин, который хорошо помогает справиться с данными вирусами. Ну и независимо от причины вашей боли в горле, мы назначаем, естественно, симптоматическое лечение, которое направлено на то, чтобы... Устранить боль, снять отек, снять воспаление, снизить количество вирусов и бактерий в вашем горлышке и улучшить работу местного иммунитета. Назначаются местные антисептики для полоскания, которые обладают и противовирусным действием, и антибактериальным. Это, например, такие препараты, как актиницепт, мирамистин и так далее. Для того, чтобы помочь убрать боль в горле, мы назначаем такие полоскания с противовоспалительными препаратами, например, как кетопрофен, это торговое название, самопопулярное ОКИ. Можем полоскать данным средством горло 2-3 раза в день, но дополнительно добавляем местные антисептики, полоскания или орошения для того, чтобы снизить количество вирусов и микробов. Потому что сам кетопрофен он хорошо снимает воспаление, но недостаточно эффективно воздействует на вирусную и антибактериальную флору. Также мы можем использовать комплексные спреи для горла, либо леденцы, которые обладают и противовирусным, и антибактериальным эффектом. Я в своей практике часто использую такие препараты, как Громидин, Стрепсилс, Инголипт, Гексаспрей, Тантум Верде, ну и некоторые другие. Для стимуляции местного иммунитета мы можем использовать такие средства, как Исмиген, Имудон или Капит. И так далее. Самое главное, что если у вас есть возможность обратиться за помощью к врачу, обязательно это сделайте. Потому что при затяжном течении, при выраженной боли в горле, как правило, необходимо назначение комплексного лечения. И каждое из назначений должно быть обоснованных. Поэтому не экономьте время, не экономьте ваши деньги, идите к врачу, обследуйтесь и лечитесь правильно.